Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Ансупов Дмитрий. И сегодня мы поговорим о такой злободневной теме, как вакцинация. Но мы не будем затрагивать медицинские аспекты, мы не будем затрагивать тот факт, нужно ли ее делать, не нужно. Это тема для отдельного видео и вообще каждый здесь решает для себя сам. Мы рассмотрим эту проблему с юридической точки зрения. А то, что это проблема, это действительно так. Ко мне приходят очень много вопросов, где люди спрашивают, что делать. На работе меня заставляют вакцинироваться, на работе меня заставляют сделать прививку. Я по тем или иным причинам не хочу, но мне грозят увольнением. Многих даже увольняют. Насколько это законно? Насколько это правильно? Обязан ли человек вакцинироваться? Как правильно отказаться от обязательной вакцинации? Давайте в этом видео мы разберем. Первое. На что необходимо обратить внимание и что вы должны понимать, что в нашей стране вакцинация только добровольная. Никого нельзя заставить принудительно сделать прививку. Это закреплено и в Конституции, это закреплено и в Федеральном законе об охране здоровья граждан. Запомните, это аксиома вакцинация только добровольная. но если бы все было так просто я бы это видео не записывал потому что складываются у нас отношения в частности трудовые отношения между работником и работодателем когда прививка из добровольной становится обязательной и что делать в этих случаях давайте рассмотрим с юридической точки зрения действительно вакцинация от к у нас включена в национальный календарь прививок Имеется у нас постановление правительства. Я, кстати, ссылку прикреплю. Вы сможете ознакомиться, где имеется перечень сфер деятельности сотрудники которые работники которые обязаны быть вакцинированы. Иначе они просто не будут допущены. В частности, это работа в образовательной сфере, это работа, например, врачом в инфекционных каких-либо отделениях. И если человек действительно хочет работать по данному направлению он обязан вакцинироваться если он не вакцинирован работодатель имеет право его от работы отстранить и также вы должны понимать что на уровне субъекта главный санитарный врач субъекта может также вынести решение об обязательной вакцинации в определенных сферах Что, кстати и было недавно сделано в москве то есть на сегодняшний день в москве например работники сферы такси, работники оказания услуг в косметической сфере и так далее и так далее обязаны быть вакцинированы. То есть главный санитарный врач такое решение принял, и соответственно работодатель, если его сотрудник, если его работник не вакцинирован, имеет полное право от работы его отстранить. Делается это официально, то есть в соответствии с трудовым кодексом, то есть работодатель обязан выписать приказ работник действительно будет отстранен без сохранения заработной платы. Распоряжение главного санитарного врача по городу Москве мы тоже внизу видео оставим ссылочку, вы сможете ознакомиться. Соответственно, друзья, момент какой, если вы действительно трудитесь в тех сферах, где сейчас в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией вакцинирование обязательно, и если вы по каким-то причинам не хотите делать прививку, то, к сожалению, отстранение от работы в этом случае будет законно. И, может быть, действительно вам стоит подумать о том, чтобы как-то наладить какую-то либо удаленную работу, если это возможно, либо сменить сферу деятельности. Потому что работодатель может вполне законно отстранить вас без сохранения заработной платы. И вы должны понимать, что только в этих случаях, только в этом сперечне, только в этом списке находятся те сферы, где работодатель может так сделать во всех остальных случаях работодатель не имеет никакого права отстранять вас от работы и к сожалению у нас многие работодатели этим кришат то есть я уже неоднократно слышал когда действительно вот просто потому что директору так захотелось вот он решил что все сотрудники у него должны быть вакцинированы и он в устном порядке а некоторые даже в письменном требует от своих работников чтобы они сделали обязательную прививку так вот если ваша сфера деятельности не входит в этот перечень обязательных к вакцинации никакую прививку вы делать не обязаны и увольнение в этом случае будет абсолютно незаконно то есть по закону вас уволить за отказ не могут как же правильно например отказаться от вакцинации в этом случае то есть для того, чтобы полностью себя обезопасить с правовой точки зрения, напишите официальное заявление. Образец я, кстати, тоже в описании к видеозаписи прикреплю. В этом заявлении вы работодателю официально сообщаете, что в соответствии с нормативно-правовыми актами, которые будут указаны в этом заявлении, вы отказываетесь делать прививку. В принципе, данное заявление оно может быть даже юридически неграмотным. Главное указать ваше волеизъявление то, что вы не хотите эту прививку делать. Соответственно, данное заявление должно быть подано официально под отметку. Если работодатель отказывается ставить отметку на заявлении, отправляйте его почтой заказным письмом, ценным с описью. И в этом случае, если вдруг вы будете уволены по каким-то надуманным основаниям или даже по основанию, что вы отказались сделать вакцинацию, через суд вы сможете свои права восстановить. И вы будете восстановлены как в должности, так и с сохранением заработной платы. В остальных же случаях, к сожалению, если ваша сфера деятельности попадает под обязательную вакцинацию либо на основании постановления правительства, либо на основании решения главного врача, через суд вы свои права не восстановите. Потому что отстранение в этом случае абсолютно законно. Но опять-таки, повторюсь, друзья, отстранение должно быть в соответствии с трудовым кодексом, то есть на основании официального приказа. Не просто в устном порядке вам сказали, все, вы на работу не выходите, там пишите заявление с одним числом. Нет, отстранение должно быть официально. Соответственно, судебная практика по таким категориям споров, потому что имеется много споров, может ли главный санитарный врач такие распоряжения выпускать, не может, и так далее, и так далее. Но судебная практика в этом случае достаточно однопока. То есть суды становятся на сторону работодателей. Я думаю, кто-то рано или поздно наверняка дойдет и до Конституционного суда, и Конституционный суд также скажет, что все в рамках закона. Это, например, было в том случае, когда дошли до Конституционного суда по вопросу ограничения свободы передвижения, когда у нас это было в разгар пандемии, и в этом случае Конституционный суд также сказал, что ограничение передвижения в таких условиях не нарушает Конституционные права граждан. Поэтому, друзья, знайте свои права, знайте, что вы делать вакцинацию не обязаны, знайте, что в определенных сферах действительно сотрудники, работники должны быть привиты, в остальных случаях это не обязательно. Это полностью по вашему усмотрению. Да, мы понимаем, что бывают, как говорится, перегибы на местах, что многие работодатели, несмотря на, на то, что отсутствуют какие-либо правовые основания для того, чтобы человека обязать делать прививку, все равно тем или иным способом заставляют. Как правило, это уже методы не правовые, но и подсказать, что ли с правовой точки зрения здесь также сложно. В любом случае, если вам видео понравилось, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был адвокат Анцупов. До скорых встреч!